Всем привет! Вы на канале Движок, автосервис без купюры, я Юрий Магуров. Сегодня многие думают, как прожить э, этот кризис, как вы, вы, сделать выручку, как сделать обороты, как привлечь новых клиентов, как удержать старых. Вопросов много и на сегодня э, они очень актуальны. Я отвечу на эти вопросы, поделюсь своим опытом и дам свои рекомендации. Э, в этом видео я поделюсь э, оборудованием, которое помогает сегодня. Расширять чек, увеличивать загрузку, помогает бизнесу. Поделюсь формулой, которая даст возможность от тысячи клиентов заработать от 300 тысяч без вложений на рекламу. И поделюсь методами, акциями, которые мы используем и которые помогают сейчас также развиваться, расти и делать хорошие показатели. Итак, поговорим о наших клиентах. Сегодня клиент воспитан кризисом. И самое главное, что они имеют власть над бизнесом сегодня, и они об этом знают. Те предприниматели, которые знают об этом, продолжают расти, создавать бизнес и хороший результат. Сегодня клиент не тратит меньше. Клиент сегодня тратит осознанно. Он относится внимательно к своим тратам. А терпимость клиента к банальным продажам, к банальному банальным услугам сейчас страна нулю. И сейчас клиент выбирает там, где ему внимательнее относятся, там, где ему дает больше, получает выгоду, экономит, зарабатывает. Это все сейчас реальность, которую мы должны понимать и с ней работать. Сегодня мы рассказываем про новое оборудование, которое сегодня стоит у нас в сервисе, в данной локации, в данной точке. Оборудование, которое помогает сегодня в это непростое время увеличить средний чек, привлечь новых клиентов, удержать старых клиентов и повысить средний чек. При открытии данного сервиса мы купили техновектор «Семерку». Впоследствии, когда на рынке появился Hunter Quick конечно, мы обратили на него внимание, поняли, что это новая возможность для бизнеса, для автосервиса, для клиентов, в первую очередь, для наших за 90 секунд проверить состояние автомобиля в рамках сотразвала. И, конечно, мы воспользовались этой услугой. Мы приобрели этот стенд и хорошо его использовали. Мы проверяли каждую машину. Из 100% 95% машин проезжали. Тем самым мы давали возможность людям проверить свой автомобиль. И для бизнеса это была возможность увеличить средний чек поднять обороты, потому что люди видели реальную картину с автомобилем, понимали, сколько стоит резина, как-то влияет на расход топлива, на их бюджет. И, соответственно, большая, большая часть людей делали, проводили регулировку. Тем самым мы увеличивали и объем, и средний чек, заполняемость. И мы, в принципе, за три месяца, за четыре месяца мы отбили оборудование, которое купили. Это был хороший пример. И на сегодняшний день появилось новое оборудование от Техновекторов, да? еще круче, в том смысле, что можно уже не за 90 секунд, а за 30 секунд проверить в не прикасаясь, бесконтактная проверка высокоразвала за 30 секунд. Сегодня это вау-эффект для наших клиентов и возможность нам, как сервису, в непростые времена, в времена кризиса, также увеличивать обороты, повышать средний чек привлекать новых клиентов, потому что они видят такое оборудование и начинают рекомендовать нас, да, и удерживать наших лаяльных клиентов, которые понимают, что мы сегодня даем чуть больше, чем другие сервисы. Решение обновить оборудование пришло сразу, почему? Потому что оборудование, которое предлагает сейчас Техновектор, а, дешевле, а, б, это быстро, за 30 секунд мы проверяем автомобиль. И самое главное, что не требуется механика как в случае с «Хантером». Сомнений перед покупкой техноректора не было. Почему? Потому что у нас был положительный опыт работы с данным оборудованием, похожим оборудованием. Да, мы знаем, как с ним работать, мы знаем, как предлагать клиентам, мы знаем, как продавать эту услугу, мы знаем, как ее преподнести нашим клиентам, мы знаем обратную связь от клиентов. Даже сейчас, когда мы проводим экскурсию и показываем нашим клиентам это оборудование не говорим, что это наша российская ноу-хау, да, люди говорят, что вау, супер, гордятся нашей страной, да, и зайдет положительный эффект от самодействия с сервисом. Это очень важно, это доверие, это доверие к нам, доверие, доверие как к профессионалам в свое дело. Соответственно, мы даем эту услугу бесплатно, клиентам это очень важно сегодня, сегодня сейчас клиент воспитан кризисом, он сейчас выбирает те сервисы, те продукты, те компании, где ему дают чуть больше, чем все остальные, больше внимания, больше услуг, больше товаров. И мы это даем, клиенты довольны, бизнес растет, процветает. Соответственно, всех в плюсе. Итак, что делать сегодня? Для меня тезис. Реклама не двигатель торговли. Сегодня нужны сокращения расходов. Любой бизнес сегодня стоит на грани выживания. Любой бизнес сейчас думает, как развиваться, как расширяться. Поэтому у меня есть три простых рекомендации, которые я рекомендую и использую самостоятельно. Первое – это минимизировать рекламу, расходную рекламу, или сообщать ее. Использовать два основных метода. Это работа с клиентами, которые есть сегодня, сейчас у вас, сейчас на месте. И второе – это клиентская база, которая у вас уже есть, так называемая «забытый клиент». Если мы говорим о работе с клиентами, которые есть сейчас, значит, сегодня нужно больше уделить времени для общения с клиентами, больше задать вопросов, больше общаться на предмет ремонта автомобиля, показывать свои преимущества, знакомить с сервисом, проводить экскурсии на сервисе, показывать то, что у нас есть, показывать новое показывать то, чем мы отличаемся от конкурентов, что мы можем вообще дать нашим клиентам. Работа с клиентской базой – это клиенты, которые к нам заезжали больше шести месяцев. Здесь необходимы скрипты разработать или заказать, или скачать, или придумать. Это каждый выбирает самостоятельно. Но скрипты обязательны, потому что мы приглашаем клиентов не по смс. Мы звоним напрямую, мы звоним клиенту. Мы звоним клиенту, приглашаем его на акцию, на какую то дополнительное оборудование, какие-то возможности, которые могут дать и быть полезны клиентам. Поэтому обзваниваем клиента и получаем обратную связь от них, и получаем новые заезды. Было замечено по анализу, что конверсия по обзвону клиентской базы, называемый телемаркетинг, приносит от 10 до 30%. процентов. Если мы берем с вами тысячи клиентов, и 10% процентов из них все-таки к нам приезжают после нашего обзвона, это 100 клиентов. Теперь вы можете умножить э, эти 100 клиентов на ваш средний чек. У каждого сервиса есть свой средний чек. Если вы его не знаете, рекомендую его узнать, разобраться, понять, что это такое. Если вы знаете его, просто умножайте количество стоек клиентов на ваш средний чек. Как правило, средний чек от 3000 рублей и выше. Э, минимум э, это 3000 в любом случае. Поэтому мы с вами здесь получаем без вложения, без рекламы, без каких-то дополнительных нагрузок на бизнес, получаем 100 клиентов с чеком 3000 рублей, на выходе 300 тысяч. Если у вас чек 5000 или 10, соответственно, умножаете, получаете сумму. Это деньги, которые лежат у вас под ногами, деньги, которые э, лежат у вас э, в компьютере, в базе. Это ваши клиенты. И это простой метод, когда вы берете телефон, приглашаете клиента, приглашаете его на какую-то интересную для него э, акцию акция, конечно, должна быть интересная, привлекательная и нужная в данный период, в данный. Давайте поговорим про акции. Акции тема избитая, но она действует, работает. Если акция направлена на клиента, если акция направлена на пользу, она всегда будет востребована. Как мы делаем? Мы делаем акции под сезон. Акции бывают осенние, зимние, летние. Допустим, готов, подготовь автомобиль к зиме, подготовь к дальнодорогу, подготовь к лету, к осени. И цель не заработать на акции. Цель акции – привлечь клиента, обратить внимание на нас, привлечь внимание к сервису. Да? Ну, например, подготовка к зиме сейчас у нас действует акция за 599 рублей. Наполняемость может быть разная. Каждый для себя наполняемость акции наполняет. У нас это две-три работы, которые сопричастны к сезону. Поэтому большая ошибка. Многие допускают, что берут акцию, через СМС отправляют всей базе, и вся база получила одну, одну тему, одну СМС, и все довольны. Это не работает и проверено мною и многими сервисами, и системой. Мы предлагаем и мы делаем, как рекомендация, сегментировать клиентов, делать когортный анализ, высылать... СМС определенному количеству людей, связанных с их работой. Если он делал ТО год назад, значит отправляем ему похожую акцию по ТО. Отправляем похожую акцию по диагностике ходовой. Если он был три месяца назад, мы отправляем ему что-то новое. Да? Но не отправлять всю информацию всем и сразу. Да? Делать сегменты январь-февраль, март-апрель. Май, июнь, июль, август. Вот так вот мы можем всю базу понемножечку, понемножечку, не перегружая ее информацией, давать, давать, давать э, полезности и хорошие, э, полезные акции. Чем очень хотел поделиться. Э, всем известный техосмотр, технический осмотр автомобиля. К нему многие относятся скептически. Но в нашей реалии, в сегодняшней э, ситуации, он показал себя очень-очень востребованным. Э, плюс к тому, что ужесточаются законы, и в следующем году будут э, другие нормативы, ведения, да, уже скоро будет э, фиксироваться камера, без техосмотра будет приходить письма счастья, и технология становится таким хорошим инструментом для многих. Э, я рекомендую обратить внимание на техосмотр, потому что сейчас э, это один инструмент привлечения клиентов. Клиенты, которые следят за автомобилем, хотят пройти техосмотр, обращаются к нам. И, по примеру, у нас сегодня, если простой мастер, не эксперт по техосмотру, получает где-то 5 заявок в день, плюс-минус, да, то у техосмотра заявки вести и выше. Да. На самом техосмотре не заработать. Техосмотр – убыточный, Если просто открыть техосмотр на улице, просто одним, одной услугой, Здесь нет прибыли, здесь нет никакой маржи, и заработка здесь нет. Но если мы с вами открываем техосмотр при сервисе, это хороший магнит который притягивает клиентов и где мы с вами можем общаться с клиентом под машиной показывать ему что у него происходит какое состояние автомобиль проходит ли он техосмотр и есть ли необходимость у него дополнительного ремонта это хороший инструмент для расширения для наполнения для продажи запчастей и многим рекомендую в этом реле подумать у многих направлений у многих Оборудование уже есть. Необходимо немножечко получить знаний допустим, оборудование, аккредитацию и делать осмотр, проводить техосмотр. Тем самым увеличивая и средний чек, и выручку, ну и прибыль. Надеюсь, данное видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы по оборудованию, контакты компании «Технология» будут в описании ниже. Если у вас есть вопросы по развитию своего бизнеса, и э, открытие нового. Обращайтесь ко мне лично. Э, контакты будут все там же в описании. Всем удачи, всем пока.